Грузинская свадьба Тамада произнесла тост и обращается ко всем присутствующим. Кто нам сделал? Мужик, я! Она вон со свадьбы! Мужик уходит. А на следующий день общаются два друга, которые присутствовали на этой свадьбе. И один говорит, блин, ну такая свадьба была! Классная, веселая, но я не пойму, почему Набзделла выгнали. Присылайте мне свои прикольные классные анекдоты, и я их с радостью расскажу на своем канале. Всем пока-пока.